Здравствуйте, дорогие партнеры, гости и подписчики моего канала. С вами Ольга Рзуманян. Сегодня записываю новый отзыв о своем любимом фонде взаимопомощи World money а Наш фонд это объединяет людей со всего мира для финансовой самопомощи деньгами. Мы работаем только с рублями. Это партнерская программа, где деньги идут от партнера к партнеру сто процентов сеть. Фонд себе не берет ни одной копейки. наша Хочу выразить огромную благодарность нашей администрации за то, что создали такой сайт, за то, что объединили нас 20 тысяч партнеров на сегодняшний день. Уже успешно работают, развиваются и Успешно зарабатывают деньги Огромная благодарность вам, Денис За то, что вы не берете с партнером Ни одной копейки на развитие фонда Ребята, наша администрация На общих основаниях вместе с нами работает И строит себе команду И на свои заработанные деньги Он содержит в порядке сайт У нас сайт постоянно в работе состоянии у нас нет никаких профилактических дней у нас даже если что-то и добавляют а, у нас а, программисты то а, мы даже этого не замечаем Огромная благодарность всей нашей администрации. Ну и начну с того, что вот видите, мы находимся на главной странице нашего сайта. Регистрация у нас простая. Нажимаете кнопочку регистрация, ссылка будет под моим роликом. И проходите регистрацию. Регистрация, вводите свой логин, придумываете... Вернее, свой э, придумаете логин, вводите свою почту. Э, почта должна быть Google или Яндекс. На другие почты э, письма не приходят. Придумываете пароль, прописываете свой, э, в обязательном порядке, свой телефон. Э, и э, смотрите мой логин леди 1 Здесь, э, так как я зашла, как вы видите, с сайта, э, то он переносит на... Э, Страничку uh, нашей администрации ну а здесь будет вписан э, Леди 1, проверяете э, выставляете галочку я согласен перед вами открывается пользовательское соглашение оферта, я советую вам прочесть полностью от начала до конца э, чтобы не было никаких претензий ни к нашей администрации ни, к наш, ни ко мне как к спонсору и нажимаете кнопочку регистрация а затем заходите на свою почту, э, подтверждаете э, ищите письмо от фонда взаимопомощи World Money, письмо может попасть в спам находите и подтверждаете свою регистрацию и перед вами открывается вот такой вот кабинет а следующий этап вам нужно заполнить свой профиль прописать свой скайп скайпа если нет то пожалуйста пропишите telegram или профиль своей странички Некоторые не знают, как прописывается профиль странички. Заходите, нажимаете «Моя страничка» и копируете вот эту ссылку, которая у вас здесь в браузере. И вставляете ее сюда. Следующий этап нужно прописать свои кошельки. Мы работаем с двумя платежными системами. Это Perfect Money и Pair кошелек. Я бы выбрала только одну платежную систему. Если вы будете выводить и на тот, и на тот, прописываете два кошелька. Если будете работать с одной платежной системой, как и я, то вы можете написать нули и нажать кнопочку сохранить. Прошу прощения, но ни одно окошко у вас в кабинете в кошельках не должно быть пустое. Следующий этап это загрузить фотографию. Выбираете свою фотографию на компьютере. Как только приходит сюда код от вашей фотографии, нажимаете кнопочку сохранить. В этом разделе, ребята, вы всегда можете поменять пароль, если вам вдруг не понравился ваш пароль. Ну и следующий этап это финансы финансы, Ребята, я просто вам сейчас познакомлю, покажу, расскажу, где что находится, а потом уже покажу, какие площадки у нас есть и стоимость этих площадок. Вы можете выбрать любую площадку и заходить, и работать, зарабатывать. Значит, пополнение у нас в, в, в этом разделе «Финансы» вы можете пополнить с «Перфекта» у вас будет с перфекта спишется в долларах, а в кабинет придет в рублях. Или же спайер в рублях. Пополнение у нас минимальное идет 50 рублей. Ребята, не 49, а 50 рублей. Нажимаете кнопочку пополнить и система вас переносит на ваш платежный кошелек, где вы подтверждаете транзакцию и как только сюда приходят уже деньги на баланс вот на этот и вы выбираете площадку на ту, на которую вы собираетесь идти. В этом разделе вы можете всегда просмотреть все ваши транзакции, все ордера, дата. Все, все отображается, каждый шаг ваш. Ну и следующий как выводятся у нас деньги. Деньги у нас, вывод работает ежедневно. Нет у нас для вывода ни праздничных дней, ни выходных. У нас администрация, вывод у нас по регламенту 72 часа, но администрация наша никогда не соблюдает регламент, а выводит нам заработанные наши денежные средства несколько раз за сутки. Поэтому, ребята, выбираем платежную систему, на которую вы будете выводить если вы поставите на Perfect Money, у вас с вашего кабинета спишется с баланса в рублях, а к вам придет на Perfect Money в долларах. Ну и здесь прописываете какую сумму и нажимаете кнопочку «Вывести». Для того, чтобы вывести денежные средства, вам нужно будет пройти перейти на свою почту и подтвердить транзакцию. «Регистрация». Прошу прощения, вывод денежных средств и перевод внутренний перевод между партнерами у нас подтверждается только через вашу почту. Поэтому я в самом начале ролика говорила, что почта должна быть Google или Яндекс. На другие почты у нас письма не приходят. Ну и здесь посмотрите истории, всегда можете посмотреть какой статус у вас стоит, какой ордер на вывод и какая сумма у вас была выведена. Я что хочу обратить внимание, ребята, почему у меня отображается... ой секундочку, значит, заработанные и выведенные, потому что у нас есть внутренний перевод между партнером. Очень выгодно выводить деньги, не платить, не кормить платежные системы, а переводить, выводить денежные средства через внутренний перевод. У нас есть внутренний перевод, где... Да, у меня тут и уже и этого одного не хватило. У меня, по-моему, тут уже есть и второй лист. Да, вот он, второй пошел. Потому что очень удобно. Точно так переводите, вписываете сумму, которую вы хотите перевести, вводите логин, кому вы хотите перевести, нажимаете «Проверить» обязательно. И здесь нажимаете эту зеленую кнопочку для того, чтобы перевести. Но всегда читайте то, что вам написано красным. Требуется подтверждение через почту отправителя. Но когда нажали «Перевести», и сайт перегрузился, и вы заходите на свою почту, которую указали при регистрации, и подтверждаете эту транзакцию. Ну и, ребята, здесь дальше в разделе «Партнеры» отображаются полностью партнеры до пятой линии. Я вижу, вот, например, партнеров своих до пятой линии остальные партнеры я уже не вижу ну и здесь в этом разделе ваша реферальная ссылочка будет здесь кнопочки все активные здесь вы всегда можете посмотреть кто у вас активировал какую площадку с первой линии кто активировал какую площадку со второй линии у кого на третьей линии какая площадка активирована? Поэтому здесь все автоматизировано полностью, даже указано, например, вторая, третья и пятая линии, у меня я вижу в своем кабинете, кто пригласил этого партнера и логин этого партнера. Очень удобно, это ну, это просто супер. Огромная благодарность нашей администрации. Ну и промо материалах у нас здесь есть. Баннеры с вашей реферальной ссылкой, которые вы можете скачать себе на компьютер и пользоваться, как я пользуюсь баннерами на рекламных площадках, но у меня баннеры сделаны мои именные, поэтому с моей реферальной ссылкой. А вы, если не умеете делать баннеры, то вы можете скачать отсюда. А также есть у нас презентации в слайдах. Вы тоже можете скачать и пользоваться этими слайдами. Ну и перейдем к тому, что я вам расскажу, покажу с Первая площадка у нас World Money. Эта площадка у нас самая основная. Наш фонд стартовал с этой площадкой. Она очень доходная. Ребята, на этой площадке у нас, если... Вот я покажу, например, с шестого стола у вас с каждого партнера... Падает по 30 тысяч на баланс. Это э, просто шикарно. Пришел к вам партнер, стал, вы получили 3 тысячи. Пришел второй э, у меня, стал клон мой. Я вывела свой клон. Я тоже за своего клона получила 30 тысяч. Пришел другой партнер, тоже принес мне 30 тысяч. И вот, сделав один всего лишь круг а, на, в этом, на этой площадке, я получила 105 тысяч себе на баланс. А, сейчас я вам расскажу, покажу, как работает эта площадка? Просто уникальный маркетинг. Здесь можно только на этой одной площадке 18 стратегий, где вы можете выбрать стратегию любую и работать только на этой стратегии. Деньги у нас, как я вам сейчас покажу, не идут никуда ни копейки. И у вас нигде нет вышестоящего вашего спонсора, админа, как у других проектов, всех приближенных админа а здесь вы работаете только вы наверху и под вами стоят ваша команда ваши люди ну и стоимость первого стола у нас стоит 1000 рублей. Второй стол стоит 2000, третий – 6, четвертый – 5, пятый – 10 тысяч и шестой – 30 тысяч. Покупка первого стола у нас идет в обязательном порядке. А остальные столы вы можете покупать по желанию и работать на тех столах, на которых вы выбираете. Я вам сейчас покажу на этой площадке, самую такую стратегию, которую мне очень нравится, и я работаю тоже по этой стратегии. Я приглашаю, например, себе партнеров на первых два стола. Это всего лишь на 3000 Это, ребята, не такой уж критическая сумма для того, чтобы начать свой шикарный бизнес. Ко мне заходят с огромным удовольствием. И вот, например, я вам буду показывать как я вот у меня строится команда. Я пригласила первого партнера к себе. Он пришел и становится сюда. Он и становится на второй стол. Он зашел на три на первый и второй стол. Как только сюда нажимает покупку первого стола, второй партнер у вас сразу же закрывается пол этот первый стол и вы сами под себя идете ваш клон становитесь вы напишу вы сами под себя становитесь сюда и второй партнер нажимает покупку второго стола у вас закрывается закрывается второй стол это стол накопительный И выходите вы на стол выплат. Это третий э, стол, который стоит у нас 6000. Смотрите, 2000, 2000 и 2000. 6 тысяч. Вы сами увидели и убедились, что ни одной копейки никуда не ушло никому не вышестоящим. Здесь только вы наверху, а под вами стоят ваши партнеры. Ну и смотрим дальше движение. Ваш партнер, третий, пришел к вам, вы получили тысячу рублей на баланс на вывода. Здесь у вас закрылся, вы закрыли второй стол, вы сами под себя встали, сюда на третий, закрыли своего, этот второй стол, и вы сами под себя становитесь. Или же сюда может вас обогнать ваш партнер первый или второй партнер, кто из них будет активней тот и станет сюда. Ну и как, как только э, у вашего партнера закрывается также второй стол, он идет и становится к вам сюда. В, смотрите, вы стали сюда, принесли себе на баланс на вывода 3000. Смотрите, у вас всего, всего. 3 партнера а у вас уже 4000 на вашем балансе здесь почему 3000 6000 ребята у нас уж этот стол стоит но 3000 вам на баланс а за 3000 идет реинвест на первый стол и идет реинвест на второй стол вот они за тысячу и за второй тысячу. За две Вот они ваши деньги. Никуда не идет ни одной копейки. Ну и смотрим дальше. Что будет дальше происходить? Как только вам стал первый партнер, закрыл свои и стал сюда, он вам приносит шесть на баланс для вывода. Ребята, вот здесь... У вас уже 10 тысяч на балансе для вывода. И здесь советую вам, купите сразу за 5 тысяч вот этот стол пятый. А для чего? Я вам сейчас покажу. Как только сюда второй партнер закрывает свой второй стол и становится к вам сюда. Ваши партнеры, которые личники, которые ваши рефералы, к вам становятся на все столы, только один раз все он прошел вместе с вами каждый партнер личник один раз круг и все и он вам машет до свидания он потом работает только со своей командой он будет всегда наверху а под ним будут все его партнеры и как только вот у вас вы купили четвертый стол за пять тысяч а пять тысяч можете ставить на вывод и как только у вас стал второй партнер сюда тысяча рублей у вас идет на вывод а вы сами под себя идете и становитесь сюда как только у вашего первого партнера закрывается третий стол он идет и становится сюда у вас закрывается Четвертый стол и у вас автоматом покупается за, 1000, за 10 тысяч пятый стол. И смотрите, здесь, когда второго партнера у вас, он закрывает третий стол и приходит к вам на четвертый, вот сюда становится, то вы 5 тысяч возвращаете свои на баланс для вывода. Этот пятый стол у нас накопительный. Здесь закрывают, вы закрываете свой четвертый стол, закрыли и стали сами под себя. Ваш партнер первый закрыл четвертый стол и стал сюда к вам. Ваш второй партнер также закрыл свой четвертый стол и стол под вас сюда. Это накопительный. У вас автоматом покупается за 30 тысяч. Шестой стол это стол выплат. Ребята, это идут выплаты с этого стола. И как только у вас становится или вы, или кто-то первый и второй, кто из них будет активнее, тот и станет. О, закрыли вы пятый стол, вы сами под себя стали и принесли себе на баланс 10 тысяч. И за 20 тысяч у вас идет, а активируется автоматом, крутячая площадка Golden Ring. Но там, ребята, не 30 тысяч падает, а там 100 тысяч падает с каждого партнера. Вот такое у нас заработки. И как только приходит сюда, у вашего партнера закрылся, Первого партнера закрылся Пятый стол Он становится сюда Он вам приносит 30 тысяч на баланс Второй партнер закрыл Свой пятый стол И становится к вам сюда на площадку И у вас 30 тысяч на балансе Ребята, здесь у нас идут реинвесты Не бойтесь, что если вы закрыли Нет, у вас снова будут открываться все эти столы И снова обнуляться и снова а следующие партнеры, которые будут идти, это не только вы с тремя, а дальше партнеры. А дальше сюда приходит ваш и четвертый, вы же не будете сидеть, и пятый, и шестой. Здесь зарабатываем с каждого круга. 86 тысяч для баланса на вывод. И здесь не нужно ждать, когда у вас эти 86 тысяч накопятся. А вы можете их выводить по мере возможности, по, по, по, по мере вашей потребности. А если кто у нас собирает, у нас есть, собирают по 120, по 150 тысяч и сразу ставят на вывод. У нас нет никаких ограничений для вывода денежных средств. Для покупки клонов нет никаких ограничений и покупка клонов у нас идет только по желанию, нет никаких обязательных у нас принудительных. Ну и следующая площадочка у нас очень хорошая, шикарная. Это а, а, у нас а, социальная площадка. Здесь цикл очень маленький. Как видите, всего 4 рабочих стола и пятый стол выплаты. Но на этой площадке у нас есть абонентская плата каждые 14 дней. У вас баланса должно быть на балансе, в месяц будет списываться по 200 рублей. Первые 14 дней проходят, и у вас будет списание 100 рублей на 10, по 10 рублей реферальные вознаграждения на 10 уровней вверх. Я вам потом покажу. Ребята, на этой площадке, если вы только будете работать активно, то у нас активно будете продвигаться и на площадке той, тот World Money. Площадка World Money, Golden Ring. Площадка PD у нас есть шикарная закольцовка. Ну и давайте я вам покажу, как только вы зашли и купили первый стол, второй, третий и четвертый. Я буду вам показывать, как быстро выйти на этой площадке на выплаты. Вы зарегистрировались, купили эти все четыре стола, выставили бронь и приходит к вам первый партнер, становится сюда на всего лишь полторы тысячи, ребята. Ой, господи, неправильно. Сюда, сейчас, секундочку, я прошу прощения, ребята. Неправильно. И всего лишь полторы тысячи на этой площадочке. Площадочка, я же говорю, очень доходная. И к вам приходит первый партнер становится на первый стол, на второй, на третий и на четвертый. Полторы тысячи это, я считаю, что это очень маленькие деньги, которые ну, даже можно их взять с, с, с домашнего кошелька и их не будет заметно. Ну и вот он стал, выставили здесь брони и купили за 100 рублей, ребята, себе клона. Он у вас закрыл эти за 100 рублей клон и Полностью все четыре стола. И у вас открылся стол выплат пятый. Вот он второй партнер приходит к вам, становится. Второй партнер пришел и стал. Вы опять купили клона за 100 рублей. И у вас а, а, первая выплата 600 рублей на баланс для вывода. И идет автопокупка первого стола на площадке World Money за 1000 рублей. Вот и приходит к вам третий партнер, который приносит... Вы точно те же действия проделаете, как и с первым партнером. Стал партнер, выставили бронь, купили клона за 100 рублей. И у вас выплата 1600 на баланс для вывода. Приходит к вам четвертый партнер... 1600 на баланс, на вывод. Пожалуйста, крутитесь, не ленитесь. Единственное, что я хочу вам сказать, на этой площадке вам нужно очень-очень хорошо поработать, чтобы себе обеспечить пассивный доход. Он есть у нас, ребята, пассивный доход. Но только на этой площадке. Для того, чтобы себе создать на этой площадке с пассивный доход, здесь нужно очень хорошо поработать. Если вы очень хорошо поработаете и у вас будет в команде, например, больше тысячи партнеров, то вы ежемесячно, будет у вас реферальное вознаграждение идти просто так на баланс для вывода 10 тысяч 24 рубля. И здесь у нас, чем больше «Юбка» будет расширяться тем больше будет у вас пассивный доход. Вот это... Смотрите, если у вас будет 3000 в структуре, и вы будете каждый месяц получать просто так 31 пятьдесят рублей. Ну скажите, ведь это же шикарно. Шикарно, я считаю, очень хорошо. А поэтому, ребята, развивайте свою первую линию. Чем больше вы будете развивать тем больше будете получать доход. Ну и у нас еще одна есть очень маленькая антикризисная площадочка. Здесь всего, здесь нет никакого цикла, здесь всего лишь один рабочий стол, а этот стол второй выплат. Также покупка у нас первого стола идет в обязательном порядке, а здесь вы можете купить и второй стол сразу выплат. К вам приходит, вы активировали эту площадку за 500 рублей, выставили бронь и пришел к вам первый партнер. Вот он принес вам 500 рублей в накопительный баланс. А приходит второй партнер у вас на баланс для вывода 500 рублей. Пожалуйста, выводите. Но я вам советую, не выводите пока эти 500 рублей, а купите сюда себе клона. У вас закрывается этот э, первый стол и открывается стол выплат за 1000 рублей. И так вы со своего кармана потратили не 1500, а всего лишь 1000 рублей для того, чтобы здесь зарабатывать. Ну и теперь ваш первый партнер точно так проделал всю дубликацию вас и пришел к вам, встал и принес вам 500 рублей на баланс для вывода. И идет реинвест к спонсору. Вы идете к своему спонсору, становитесь на первый стол и сколько раз у вас не будет закрываться первый стол, вы все равно будете возвращаться к своему спонсору на первый стол. И теперь ваш партнер второй проделал дубликацию принес вам 1000 а, рублей на баланс для вывода. Точно так вы своего под своего клона поставили а, партнеру, и ваш клон пришел и принес вам 1000 а, рублей на баланс. А, идут реинвесты к спонсору. Вот они. Смотрите, ребята, здесь почему не 1000 рублей, а потому что за 500 рублей у вас активируется опять этот первый стол и вы становитесь к спонсору к своему. Ваши люди точно так будут при а, закрывать у них будут столы закрываться, первый стол закрываться, и он будет автоматом приходить и становиться к вам на первый стол. А, очень шикарный маркетинг, очень доходный, ребята. Всем советую. А, поэтому а, здесь а, у нас зарабатываем, ребята. Очень хорошие деньги. Ну и как я уже говорила, что у нас есть закольцовка наших площадок. А по площадке у нас закольцовка идет... Если вы будете активно работать на площадке э, PD, как я говорила, то вы будете продвигаться на площадке World Money. Если вы будете на площадке World Money э, продвигать, э, активно работать, то вы будете активно продвигаться на площадке Golden Ring. И эти три э, площадки у нас есть шикарная закольцовка. А эта площадочка э, у нас отдельно стоит. Ну, ребята, на этом я с вами прощаюсь. С вами была Ольга Арзуманян. Так что, ребята, добавляйтесь ко мне в скайп. Я вам еще раз покажу и расскажу. Ссылка будет под моим роликом. Ну и э, хочу на прощание э, вам показать, мне этот очень понравился э, пассивный доход, ребята, но э, многие пишут в личку и сп постоянно спрашивают, а у вас есть пассивный доход? Ребята, вот вам пассивный доход во всем интернете. Запомните, запомните и запишите себе большими черными э, буквами или красными в интернете. В интернете нет пассивного дохода. Пассивный доход, ребята, даже в этих, которые предлагают и говорят инвестиции, ребята, оно, они со своими ссылками бегают по интернету и предлагают всем пассивный доход. Поэтому не умеете приглашать, учитесь. Приходите к нам на вебинары. Здесь нет никакой критического такого момента, что я не умею приглашать. Ребята, научитесь приглашать. Это не такая проблема. Пригласили, пришел к вам новый партнер, всегда приведите к нам на вебинар. Вебинары у нас идут два раза за день. В 18.00 и в 14.00 выбрали удобное для вас время и все приходите на вебинар на вебинаре за вас все сделают все за вас сделает спикер и покажет и расскажет а ваше дело только дать вашему новому партнеру ссылку ну естественно учите маркетинг учитесь работать развивайте свои странички пользуйтесь рекламными площадками развивайте свой youtube канал ну, на этом я прощаюсь с вами. С вами была Ольга Разуманян. Жду вас в своей команде. До новых встреч на, на моем канале.